Привет, друзья! Вот и наступил второй день форума Россия студенческая. Пойдемте просмотрим, чем занимаются наши участники. Как, -то -то. как спалось? Ну, неплохо, так вырубился быстренько. А вы были в континенте или в Евротеле? Мы были здесь, в корпусе. То есть, значит, нам не разрешается туда. Зачем тебе медведь? Шарик. Чем вы занимаетесь на форуме? Я руководитель штаб, координатор штаба и службы волонтеров студента года. В общем, все под вами? Нет. Все со мной, вот так, в обнимку. Скажи, пожалуйста, вот этот цветок у тебя в руках, это ухожу? А, Конечно. Тайный поклонник? Да. Ты не знаешь, да, кто это? Никто не знает, кто это. Тогда как он оказался Вот эта девушка мне передала, сказала, возьми это от тайного поклонника. Спасибо, девушка. Девушка, девушка, девушка, девушка, девушка, девушка, девушка! Стой! Вот этот молодой человек в прошлом году снимали на камеру. И после этого он э, очень сильно испортился. И у меня предложение такое к нашим журналистам, чтобы его больше просто близко около камер. Почему ты голый, Сергей? Я не могу найти свой бомбер, я его потерял. А сколько а, пропало вещей из штаба? Ни одного. Я не могу найти свой бомбер, я его потерял. У нас спойлый, тотальный контроль просто. Я не могу найти бомбер. Участники разошлись работать по направлениям, но мы сейчас посмотрим, чем они занимаются. Че, убегаешь с мастер-классом? Пытался. Зачем? Ну, потому что. Че, не интересно, что ли? Аудитория ошибся вообще. Это не моя группа, на форуме. Вы получилось, что я не отошел. Смотри, аудитория это не она. Я как прибежала Где бомбер? Бомбер 56-го размера. Мне вот. Организаторы. Ага. А ты худенький и не подходишь под этот раз... а У меня размер. На я и мне 56 размера как бы греховат. Слегка. Отлично. Что вы хотите сказать организаторам форума? Спасибо. Что в стакане, алкоголь? Плюс <смех> <смех> Нет, алкоголя не было, у нас под законной форме. Ты сейчас соблюдаешь законы? Да, конечно. Все нормально? Я тебе отвечаю. О чем идет речь? Бряд вообще герб из тут совета. Должен был он быть или нет. как ты считаешь, должен был быть или нет? Он говорит мне ты его слушаю значнее. То есть ты не имеешь своего мнения? Я просто не понимаю, что происходит. Да? да что с тыкаешь то все? ты -то еще меня протыкаешь да. <связь> так. Откуда ты? Я? Это вообще-то я задаю вопросы. Откуда ты? Откуда мы? Новгородская обувь. Ой, ну. ну про Новгородскую область. Феды там вкусные. Какие? Новгород. Новгород? Да. есть. Живешь в Новгороде, не знаешь? А сейчас идет конференция с Саной Сидоковой, у которой через несколько минут мы возьмем интервью. Здравствуйте, Анна. Здравствуйте. Сегодня вы посетили форум «Россия студенческая». Какие у вас впечатления? Впечатления прекрасные. Я очень рада тому, что те люди, которые были в зале, не боятся высказывать свое мнение. Мне кажется, что это прекрасно. Что добрые, позитивные, но бьют по правде. И это, мне кажется, как раз особенность молодого поколения, чтобы мы не боялись, мы, мы, мы я, уже, я уже не молодое поколение, да, чтобы, наверное, чтобы моя дочка, может быть, не боялась, говорю так как она считает нужным, потому что только так она может поменять меня. Ну, ни для кого не секрет, что вы являетесь эталоном красоты для большинства девушек. Расскажите, как вам это удается? Улыбайтесь. Мне кажется, что быть занудой никому не идет. Поэтому мне кажется, что, что доброта и улыбка и какие-то такие вещи и, и открытость, она всегда как-то как-то делает тебя немножечко симпатичнее. Потому что я так много встречала злых женщин в жизни, ну таких таких очень красивых, но очень злых. И они уж, поверьте, мне кажется, совершенно не привлекательны. На Мисс Студенчества России вы будете в жюри. Расскажите, по каким параметрам и критериям вы будете отбирать конкурсанток? Я буду отвратительный член жюри, потому что я буду вспоминать. Я участвовала, сама, когда была студентка, в конкурсе красоты, я, собственно, его продула успешно. Но выиграли какие-то дамы такие красивые, а я что-то там входила. Поэтому я, честно говоря, не знаю, как судить, судить женщину исключительно по внешним качествам. Это как-то ошибка. Mm -hmm. Хотя мне очень понравилось, как написано у вас, у них, у вас пресс-релизы, что это конкурс интеллекта, спорта и культуры. Поэтому мне кажется, что именно такая должна быть современная женщина. Потому что прошло время, когда когда женщину судит как кусок мяса в магазине, и мне кажется, сейчас это очень важно, показать то, что женщина, и то, что, о чем мы говорили, для меня было сегодня очень важно, если я себе много думала, о том, что мы нуждаемся в том, более серьезном каком-то восприятии. Возможно, мы совершили тысячу одну ошибку, когда носили чересчур открытое декольте или красное платье, но мы сами где-то это растеряли. Но на сегодняшний день мы хотим уважение, мы этого, мне кажется, заслуживаем, и те же конкурсы красоты, мне кажется, уже должны проводиться немножко на другом уровне. И я буду рада, если я увижу это сегодня. Скажите, пожалуйста, на ваш взгляд, какова миссия и задача женщины в современном мире? Вы знаете, сложный вопрос, особенно после сегодняшнего форума. Но мне кажется, что главная миссия женщины – это поддерживать мир в своем доме. Поддерживать мир в своей стране и делать так, чтобы, чтобы люди, которые ни в коем случае не проявлять ярость, не проявлять злость и, и добротой решать и, и пониманием решать какие-то сложные вопросы.